Всем здарова, с вами гитр 94 и сегодня у нас не засмейся челлендж Будет RUTP от рефлекса, Спидор мем называется Это коллаб, как с Алёшей Поповичем Затрахался уже. Фу! Похоже на псидиану... О, блядь! О, блядь! Тебя в ваши руки! О! О! Амкей! Селенка! Это ты? Не приставай к моей суке, ублюдок! В дорогой соступится! Селенки! Что ты там пиздишь? Какой рот. Буду очень рад показать его в деле. Чего? Ну не надо, Вращение. Знаешь, Паркер, ты просто. Паркер. Ты просто.. Я думала, мы пойдем на Фелиции? До свидания! Блять. Ну блин, китайку впихнули! Камапуле. знаешь, Паркер, ты просто... Не блядь! Несколько... Не предсказую, зазуем. Вот это поворот! Если он найдет в моих карманах деньги, я с ним не поделюсь. Еврейское. Это из Ундертейла. А что, где твоя мама? Купается. Sabrina, Запрещено. Дядя гей. Зачем жить? Да плен, такой сразу. Зачем жить? Всю ночь не спал. Вау, дрочил. Тогда отдохни. Вот это графон. Вот он, вот это графон. Хайпанем Дружко, что у меня уже засмеялся. Автор сценария Гарри Поттер. Чего, Гарри Поттер? Держи, вот так. Я говорил, тебе здесь понравится. Я же говорил, держи. Я работал на телевидении. Не врешь? Нет, конечно. чего мадик. А это не а что это? А школы таксистов? Неправильно. Сука, блядь! Хватит стонать, парень. Неделю назад Ваньза был ученым. И вот полюбуйтесь на нас. Сцепились как с нас одну фотографию в газету. Блин. бабушка, баринский. ты тупой, блядь, откуда ты Finden. Новый сыс может это подменять ориентацию или превратить его яблоко в, ябл в, в возни. Что это? <Konstacula purely> а это <?ilationurers> Визуалочки, граната, новый сыс, сурс. Неправильно. А! Спасибо, прости меня. Б... Ты столько сделал для меня, но не отрабатывай. <S ITamarly> Вот так и появился л... Ч появился Ну я засмеялся Сделали конечно отлично Как всегда Молодцы если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, на колокольчик нажмите, если вдруг не приходят уведомления о новом видео. Ну, подписывайтесь на канал Рефлекса, если хочется больше таких рюктов. и до следующего видео.